Дорогие братья и сестры! В эфире беседа о православии в начале было слово. Мы продолжаем разговор о символе веры. Эта книга составлена синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Здесь вы можете найти ответы на многие волнующие вас вопросы. Итак, напомню вам, что Символ веры – это краткое изложение нашей православной веры в 12 членах. В первых восьми членах, то есть частях, говорится о непостижимой для человеческого разума тайне троичности единого Бога. Символ веры свидетельствует о Боге Отце, как о Создателе мира, его видимых и невидимых сфер и их обитателей. И все сотворил Бог Отец словом, то есть единородным Сыном Своим при воздействии Духа Святого. Символ веры свидетельствует о Боге Отце как о Вседержителе, владыке и правителе мира. О рождении им до начала времен Сына, через которого получило бытие все существующее в мире. Подчеркивается, что Сын именно рожден, а не сотворен, то есть имеет божественную природу. Господь Иисус Христос есть единородный Сын Божий. Сын Божий рожден и в историческом времени от Девы Марии и святого Духа. Сострадая человечеству, бессильному самостоятельно вернуться в рай, потерянный из-за непослушания Богу, Спаситель во всей полноте принял природу человека ради спасения людей. При прокураторе, римском наместнике Понтии Пилате Правившим Иудеей, Иисус Христос претерпел страдания за людей, умер, распятым на кресте, и был погребен, но воскрес на третий день, согласно пророчествам Ветхого Завета. После утверждения своих учеников в вере, на сороковой день по Своем воскресении Он вознесся на небеса, в то недоступное для грешных людей духовное пространство, в котором пребывает Бог. Святая Троица, и где Сын Божий занимает подобающее Ему место, а десную, то есть по правую руку Отца. Седьмой член символа веры говорит о втором пришествии Спасителя в конце земных времен, уже не в унижении, а в грозной славе, для совершения над миром суда, который не минует ни живущих, ни уже умерших. После этого установится Вечное Царство Христовой Истины. В восьмой части утверждается вера в третье лицо Святой Троицы – Духа Святаго, который исходит от Отца, животворящего, то есть дающего жизнь и говорившего через пророков. Святой Дух является Господом Богом, почитаемым и прославляемым Церковью одинаково с Богом Отцом и Богом Сыном. В девятом члене символа исповедуется, что Церковь единая и единственная, святая, то есть освящена Богом, соборная, поскольку в ней пребывает единодушие всех православных верующих, и ведет свое происхождение от апостолов, учеников Христа. В десятом члене выражается вера в единожды совершаемое таинство крещения, во оставление, то есть в прощение грехов которая открывает человеку возможность участия в сокровенной жизни Церкви, в ее таинствах, главным из которых является причащение тела и крови Христовых. В одиннадцатом члене выражается твердая надежда на воскресение всех людей, начало которому положило воскресение Христа. В двенадцатом члене свидетельствуется о вере в вечную жизнь после всеобщего воскресения – и страшного суда, когда наступит нескончаемый будущий век. Тогда воскресшие праведники будут пребывать в постоянном и радостном общении с прославляемым в Троице Богом. Слово «Аминь» является свидетельством непререкаемой истинности всего, сказанного в символе веры. Обозревая историю спасения человечества, можно сделать следующие выводы. Бог сотворил человека для себя как друга. И даже после разрыва отношений Он искал возможности восстановить единение с людьми. Для этого Он преклонил небеса и сошел на землю, принял на Себя нашу кровь и плоть, стал одним из нас, Сыном Человеческим. Он погрузился в наше отчаяние и смерть, в саму преисподнюю, Встретив там Адама, он вывел его с собой на свободу, к небу, в жизнь. И сейчас он стучит в нашу жизнь, приглашая на свою царскую трапезу, литургию. Там он хочет довести до полноты наше усыновление и родство, чтобы мы стали своими, даже по крови ему, родными. Бог наш Спаситель, а спасение – это преодоление вражды между человеком и Богом, между человеком и иным человеком, а также внутри него самого. Поэтому невозможно спасение вне этого единства Бога и людей вне церкви. Ведь само назначение церкви в преодолении страшного, дьяволом в мир введенного и его погубившего отчуждения. Так что давайте, братья и сестры, мы будем беречь наш символ веры, посещать храм, читать Евангелие, совершать милосердие, чтобы всегда пребывать в единении с Богом и друг с другом. Храни вас всех Христос! А с вами была Евгения Мягкая.